Представляем набор средств для возрастной кожи в миниатюре. Набор содержит 5 эффективных сывороток, которые помогают бороться с возрастными изменениями. Гель очищающий – мягкое, эффективное средство для умывания, не содержит агрессивных павов и имеет нейтральный PH. Сыворотка интенсив омоложения хорошо увлажняет, разглаживает и тонизирует кожу. Питательный крем «СПА Апельсин» Шикарный крем с богатым составом, подходит для любого типа кожи и можно использовать в качестве ночного крема. Крем-сыворотка Retiderm 0,25 содержит в своем составе 0,25% ретинола в двух формах, ниацинамид и витамин С. Помогает справиться со всеми признаками фото и хроностарения. Гель для кожи вокруг глаз эффективно убирает отечность, убирает круги под глазами а также уменьшает видимость морщин. Способ применения. Все сыворотки из набора стоит использовать поэтапно. Вначале при помощи геля очищающего смыть макияж и все дневные загрязнения. Далее нанести несколько капель сыворотки для области глаз и аккуратно распределить ее по всему веку. На все лицо, шею и декольте наносим сыворотку интенсив омоложения. По сыворотке можно сделать легкий массаж. Далее наносим питательный крем спа, апельсин и специальный уход при помощи крем-сыворотки Retiderm 0.25. Один раз в неделю после очищения на сухую кожу наносим сыворотку Ретидерм 0.25, избегая области глаз и области губ. Для очень сухой кожи, если потребуется, через полчаса можно нанести питательный крем Спа Апельсин. Если вы будете использовать сыворотку Ретидерм 0.25, если вы будете использовать сыворотку Ретидерм 0.25 в дневном уходе, вам обязательно потребуется крем с фотозащитой.